Очередная распаковка 10 маленьких посылочек. Все, приступаем к распаковке. Давай Первое. Начинаем, как обычно, с маленькой. В принципе, тут и выбирать нечего. Все эти не очень маленькие. Ну, снова у нас вот для мультиков, так называемый. О, Это... цыплята. О, смотрите. Это курочки. Курочки такие. Из цыплят. Это не сопятая, это птички. птички. Следующая. Следующая птичка. Давай птичка. следующая. Ссылка. Я полагаю, очередной резун. Ниже. Ниже. Вот. Давай открывай очередного резуна. Ну давай доставай. Вот какой резун у нас. Вот такой вот он. Необыкновенный. Сейчас я его пробую открыть. А, лизун, который пахнет человеком. Или это не лизун? Ой, какой-то странный. Смотри, смотри, вот это стоящий лизун нет такой. Какой-то странный. Такой вот интересный лизун. Лизун. Можно? Опа. Вот это реально булькающий, красивый лизун. Так, лизун был очень за... занятный. Всех тут вот напугали. Все посмеялись. Следующее. Что у нас? Ой. Ой. Какая красивая девочка. Сейчас. Это девочка или обезьянка? Такая вот красивая у нас... Миниатюрная девочка. Мультика пойдет, школьница такая. Покажу, кто там? Был? Ниже. Резаем, разрезаем, разрезаем. Так уже ладно все. Опа. Тут что-то такое интересное. Это... О! Какая единая! Дева... Это ручки такие. Кстати, там будут еще я заказал ручек разных, интересных, разноцветных. Это в форме морковки. А, похоже, одну. Так. Вот такие ручки в форме морковки. О, кстати, или да? это карандаш? Лежу. Карандашку Лежу. сейчас найдем. А -а -а -а. Кстати, они гелевые, Пишут довольно хорошо. Вообще, четкие ручки. Так, Подожди. Пить, сейчас парень? посмотрим, как она разбирается. Она не разбирается? Ну, Нет, вот здесь надо. Так. Здесь. О, здесь какая-то... Так. Да. Ладно, отойди. Еще какая-то интересная посылка. Ну все, можешь рвать уже. Правда. Что там у нас? Ой! Опять эти? Овечки. Овечки. Ладно, откладываем овечек сюда. Там были овечки. Я уже показывал, но запаковал. Не знаю, зачем. Так много прислали может забалы так и опять божьи коровки и ладно ну где там стоили там 20 копеек 20 рублей Старом. Давай следующий. повторяю у нас вот, раз распаковки куда их столько? в принципе их можно наклеить везде красиво так мы ну, быстренько продолжаем распаковку так у нас ну давай сюда дерево вот такое дерево. Там еще что-то должен. Потому что это каша. Пахнет оно пластиком. Там нет ничего. Но это для Лего, видимо. Сейчас. Для Лего? Дайте какой-нибудь. Сюда вот, например, у нас танец. Вот, допустим, раз. Ну, для декорации мультиков. Во, красиво. Четко, быстрая распаковка у нас. Давай быстрее, Леш. Так. Все, доставай. Не обязательно до конца разряжать. Да? Что у нас? О! Что? Это такая штучка. Какая-то иерихонская роза. Мы сейчас ее воду опустим, и она через два дня должна расвести. Кстати, ссылку на это товар в описании. Покупал на Алиэкспрессе. Так, следующая А, чтоб можно так вот. Нет, так будет медленно. Давай, папа. Все, давай режь. Можешь порвать уже. Не обязательно до конца разрезать. Так. Не понял. Доставай. Ты там ты тоже какие-то ручки. ручки а что там? Итак, что это такое? Это некая щетка. А зачем нам эта щетка? Это не щетка. Это Это резать что-то. Ладно. Потом я найду, что это такое. А сейчас некогда в описании что-то резать. А. Это резать... Нет, это резать зелень. Кстати, да. Ты пока это посылку разрезаешь? Это зелень резать. Так вот, я ложишь. Ну, укроп, петрушка вот так. Да, я... И трава еще. Да, все, давай. О, распаковал ты. Это клей. Клей не всегда нужен, Камеры. Камеры периодически протыкаются. Бэтмен! Наклонись, давай, разрезай тут. Наклонись, Наклонись Я извиняюсь, вот такая долгая распаковка из-за того, что режут. Долговато. Все, можешь рвать. Так. Ой, Бэмби. О, Бэмби! Классно, смотри, какой Бэмби. Угу, такой хорошенький. Тоже пойдет для для мультиков. На, играй пока. Сейчас. Бэмби. Ну все, на этом распаковка закончилась. Всем удачи, подписывайтесь.